Парафонарик, фонарик, который иногда выручает ночью на поле. Значит, питание. Две аккумуляторные батареи. Крон. Соединенный последовательно. Здесь написано. Короче, там написано 9 вольт. По факту 9 вольт... По факту 9 вольт они не дают. Можно я видео запишу, ладно? Спасибо. По факту соединенные вместе эти две кроны дают 15 вольт. Так, тут светодиодная лента, порезанная на куски идею подсмотрел у девушки, которая подолом обрубает стекло лента приклеена на заднюю стенку от дисковода 3 -дюймового. Включается это все вот таким образом. Неудобно одной рукой, но можно. Светит ярко. Удобно носить вот так вот. но рукой держится так вот хорошая штука